Давайте сначала определимся, меня хорошо слышно? Где опять пузыри мои? Нету пузырей. Ладно, будет так. Не стала я свет ставить здесь, что-то это самое. Так, вышло с вами по полялякать, высказать свое мнение по поводу этого болятского цирка. <клёв> Скажите мне, пожалуйста, меня хорошо слышно? Сейчас меня хорошо слышно? Я проверяла. Я проверяла эту пэтлычку. Она должна быть нормальной. Где-то нет, я могу есть. Татьяна Спирина, приветик, приветик. Меня хорошо слышно? Нормально? Ничего не, не, не трескается там, ни, короче, лишних звуков нету. Слышно норм. А вот так, если. Так лучше слышно. Офицер Киска, привет-привет. Или так хуже слышно? Наталья, добрый день, Леся, слышно хорошо, все прика Чавкую, да, я чавкую, я чавкую. Я буду есть. Деда нету, можно есть. Мой девятый лайк. Всем приветик. Энджи, приветик, приветик. Фиг вам, привет-привет. Татьяна Спирна, да, я чавкаю, Да-да-да. Да я, знаете, что там? Так задолбала. Так, я не знаю, эти хайпуются, сидят, какую-то хуйню, извините, несут на весь интернет. Вот на это все смотришь, угораешь, ржешь, и, и уже и ржешь, и плакать хочется уже от того, что ну, в этот дебилизм, как вообще можно в это верить, я не понимаю. Сейчас я вам объясню и скажу свою мысль. Давайте изначально, я честно не знаю, с чего начать, потому что очень много всего хочется сказать, и хочется матом, вот. Давайте, наверное, сообщество. В сообщество я скинула, вам показала, как бедный Серожа плачется о том, что ему он кинул. Страйка как? Вы что? такой вообще уродец, вообще как так можно, и так далее. Татьяна, Татьяна, привет! Сейчас я добавлю, синенькая будешь, покрасим. Вот. <coughs> ну и в общем, почему-то Серожа выходит к своей публике и начинает плакаться всем. Какой он бедный, несчастный, У страйки ему кидают, но при этом молчит, что он делает сам вне Ютуба. Второй страйк мне прилетает от Серожи. Знаете за что? За то, что в Инстагра... он с Инстаграма скачал быстрее, чем я. Мой, мой ролик, мои, мое интервью. И этот э, уродец потом сидит еще и говорит... Ой, Новоженин такой плохой, он там мне страйки кидает. На моем канале, вот который я вам с, э, скрин скинула, э, сфотографировала, где Сережа э, кидает страйк мне за э, интервью с Ириной Новожениной. Ну, как это, как, как вы, вы вот как считаете, это адекватно, нормально? До этого он мне кинул страйк, но я спорила его с Димой Куприным, когда у нас было интервью. Сейчас я с вами поздороваюсь. Ленчик, привет, привет. Татьяна, Татьяна, приветик. Сейчас дед услышит хруст, получишь выговор. О, меня выпустили. Да, Татьяна, писали, чтобы выпустила. Что за красивый поступок, скачать твое, реально у него пукан рвет. Лена, вот я о чем и хочу объяснить. То есть на моем канале ролик выходит, где с Ириной Новожениной мы сидим, объясняем, да, что все нормально, все хорошо, такие-то такие действия идут и так далее. Сережа мне кидает на, на мой ролик, на мое интервью, кидает мне страйк. И потом, выходя к себе на канал, он сидит и плачется, потому что Новожинин ему кинул страйк. Как это так? Вот мне песня вот прям вот эта вот в башке вот эта вот сидит. Хули ты ноешь? А, Сережа? Хули ты ноешь? А, а. Пипец. Я в шоке. Насколько надо быть низкопробной такой вот э, плинтусовый, под плинтусной такой плесенью, да, чтобы совершать, с, самому закидывать страйками всех, каналы блокировать, и зато на своем выходите плакаться. Они меня обидели. Ну, уважение, мне кинул страйк. Ужас какой. Вот, ну, ребят. И сидят все хлопают. Сережа. Молодец. Молодец, Сережа. Так и надо. Так и надо. Рассказывай нам все. Рассказывай нам все. Только Сережа не, рас, не будет вам рассказывать про себя. Сережа вам расскажет про то, как ему, бедному, все плохо делают, его все киберпулят, его все кибермулят. Это я вам предисловие хотела сказать э, по поводу того, что, э, ребят, почему картинка не совпадает с голосом? У меня звук отстает. Звук отстает, девчонки, скажите мне. Софийка, привет, привет. Базе, привет, привет. Да, забыл. Звук норм. Да, и сильно. Сильно звук слышно. Давайте вот так вот. Вот так. А то вам то не слышно, то теперь громко, да? Марина, привет-привет. Нормально, да? Все нормально, девчонки пишут, все нормально. Странно, звук классный. А, ладно, сильно отстает. Странно, ну не знаю, вроде девчонки пишет, что нормально. Так, ладно, отстает, отстает. Что теперь? Что ж теперь сделаешь? А, это я вам рассказала предисловие, да, по поводу момента сырожи, да, который у нас весь бедный, несчастный выходит, его все кибермулят, киберпулят, а он такой вот сидит и кошечек гладит там, кормит. Вот. Предисловие это было для чего? Для того, что бы. Давайте поговорим дальше. Я посмотрела ролик, э, стрим Луны бес», где она рассказывает о том, что какой-то человек... Серожу киберпулят, кибермулят, и он все документы на него там скинул. И то, что Серожу на Серожу ведется какая-то охота, что Сирожу со следственного комитета хотят убрать. Я вот, девочки, я, я не понимаю. Вот чуть-чуть, чуть-чуть отдалитесь вот от этой всей ситуации, да? Ну и как бы, как вам объяснить? Кому нахер он сдался? Какие следственные комитеты? Кому нахер нужен этот э, сидевший блогер э, с, со своими 8 тысячами подписчиков? Моргенштерн, да, согласна, там, извините, милли, миллионы, миллиарды подписчиков. Какой нахуй, Сережа? Кому он сдался? У меня сразу тут же, сейчас, девчонки, вас почитаю, сейчас, иначе я сейчас потеряю мысль. У меня сразу вспоминается случай с неким каналом, который, насколько я помню, блин, как он назывался-то, господи. Девочки, напомните мне, пожалуйста. Потом оказался это Серожен канал. Вот как себя. Я не вспомнить. А за Сережи ФСБ стоит или висит? <смех> за ним, в нем стоит. Настя Ивлевна, привет-привет. Странно, а именно только у Олеси, не первый раз. А за Сережи, так, нареп уважающий. Девчонки, напомните мне. Вот, Марина, спасибо большое. Не привет привет Игры разума. Давайте-ка вспомним а, Серожину а, игру такую, <coughs> ну, игру со своими тараканами в голове, да. А, когда он создал фейковый аккаунт, ну, не, нет, не фейковый, да, обычный аккаунт, с, <coughs> представляющийся якобы хейтером Серожи, да. Я поняла это... Не сразу, наверное, через пару роликов я где-то поняла. Почему? Потому что мне стало странно. Думаю, почему ну, канал вышел, да, а переписываться с ним можно только по имейлу. E Сереженька очень хитрожопо все сделал. Для чего это было сделано? Я уже потом, впоследствии поняла. Для того, чтобы понять, кто его друг, кто его враг. Для этого в роликах было сказано, что ребята, приходите, все рассказывайте, все пишите а, про Сирожу, кто что знает, давайте. И у меня вот тогда закрался вопрос, думаю, слушайте, если вы с ним сидели вместе, если вы, вы должны по идее нам рассказывать про Сирожу, а вы сидите а, и просите зрителей приходить рассказывать про Сирожу. Как бы я, ну, у меня не совпало, так скажем, да, с, с мыслями, а, вот, с логикой вернее. И я уже стала понимать, что это его канал. А, Но, ну, Сереженька, наконец-то ты вышел, признался. Я знаю, что <coughs> ты побоялся, что я это вытащу. Поэтому, <coughs> Сереж, это не все еще ты вытащил. Ты вытаскивай все, абсолютно все, что ты на пиздело наврал а, в этой истории. А, вот. А, иначе, ну, как бы я вытащу. Будет печалька. Мне кажется, неприятно будет с другого канала это все слышать. А так, видишь, вышел, признался, молодец, что это твой канал. Вот. Дальше. Теперь включаем логику. Да? То есть, если человек сидит и способен на такие вещи, то есть сидеть в многоходовочки какие-то в своей башке, там переворачивать, потому что везде круги, враги, везде за ним следят и так далее. С чего луна без ты взяла? что это писалось реально от какого-то а, человека, который работает в Следственном комитете. Вот у меня вопрос. Меня, например, терзают смутные сомнения, и процентов на 90 я более чем уверена, что это сделал сам Сережа. Потому что кроме его тараканов в голове, что за ним все следят, за ним все... Кибербуллинг происходит, круги, враги кругом. Этого не происходит. И дабы поднять сейчас шумиху вокруг себя, что я, Серожа, я такой... О, правильно, Олеся, и я так подумала. Вот Марина, слава богу, я не одна такая, господи. Вот. Вот эти вот все многоходовочки Серожины, во-первых, чем плохо взять себя, выставить бедным, несчастным, что вот за ним следят? Я могу сказать, допустим, что Серожин паспорт у меня давным-давно есть. Ну, то есть мне прислали его паспортные, ну, то есть его листы. То есть ему, мне кажется, их распространять, то есть они гуляют уже по интернету давным-давно. И, то есть ему прислать, допустим, паспортные данные свои вообще просто вот как два пальца об асфальт. Поэтому какая там была информация, вспоминаем, допустим, те же самые «Игры разума», когда всплывали Сережины фотографии личные. То есть он даже не гнушился те он рассказал, в каком году он сидел, где именно, адреса, все это, все называл. И теперь ему взять Луне, скинуть какую-то херню, там про себя какие-то документы, там паспорт, ему это вообще вот просто абсолютно ничего не стоит сделать. И сейчас я вот, смотря на все это, понимаю, что это Сережиных рук дело. Кстати, для тех, кто... О, Господи! О, Господи! Приперлась он! О, мон, шмон. Хай, салаги, беднота! Беднота! Вы у нас богачи! Вот. И... Сбила меня ты, серенькая. Кому он нахрен нужен? Энжи, вот я про это же и хочу сказать, что кому нахер нужен вот этот вот э, сиделец э, со своими там 8 тысяч подписчиков? Убрать его из Ютуба хотят. Все его хотят из Ютуба убрать. Вы о чем, ребята? Ну, чуть-чуть ну, вот отдалитесь, чуть-чуть отойдите от этого всего и трезвыми мозгами посидите, холодно на это все посмотрите и вы увидите цирк, блядь, ой, цирк. блядский, короче, нельзя так было, ну, короче, вы понимаете, я вот на это все смотрю, мало того, что этот там вброс сделал, луна выходит, начинает, что это все к теме Влада Бахова привязывать, а вот этот вот шмон-амон, шмоньки вот эти амоньки сидят и эти, да, у нас серьезные связи И эти тоже подхватывают И вот смотришь, я говорю, вот на это все Насколько вот эти вот Круговорот говна вот этого на Ютубе Я сижу и охереваю просто Я уже вообще, вот я сижу на, Мне, я вообще Уже ни одному блогеру не хочу верить Как? Ребята, как? Какие нахер ФСБ? Какие нахер следственные комитеты. Какая охота? какие Что вы бля, несете? Ребята, смотрите на вещи трезвее чуть-чуть. Если это так, если, допустим, это вот реально правда, что они следят за Серожей, все что-то хотят, канал Серожи хотят все закрыть, кругом враги, круги, все кругом а, Татьяночка Чере, привет, привет. А, пускай Сережа идет и пишет заявление: в чем, в чем проблема-то, Сереж, иди, беги. В чем Тебя же заказать хотели. Там Следственный комитет связан. Иди, беги, беги быстрее. Он у меня встал вот со своими вот эти игры разума, со своими подковерными под вот этими подшерстными играми с страйками, со всем этим. Ты у меня встал на одну позицию с Маргулей. Вы друг друга стоите. Вы оба. Не надо выходить, обелять себя, что я такой вот хороший, я такой. вот. Нет, ты точно такой же. Г, как и она. Вы оба друг друга стоите. Ваши бросы вот эти вот очередные, похайпиться и позаниматься говнятиной вокруг темы Влада Бахова, для чего это, вообще непонятно. Опять берут и связывают это все с темой Влада Бахова. Родители, родители. Кто-то родители подставляет. Я в следующий раз, наверное, достану переписку с Олесей Старовойтовой свою. да, переписку. Где Олесе Старовойтова, извините, там палец в рот не клади, тетеньки. Там тетенька такая, что, знаете, из-за себя постоять может, еще и э, Ивана Фадеева отстоит. И посмотрим. Какие все святые добрые. Олеся, осторожнее, у этого, оно такие связи в криминальном мире, такие деньжищи. <связывая> там вертится, ого-го, Татьяна, Татьяна, ну, <связывая> <связывая> конечно, песня 100 рублей стоит, ты что, такие связи, такие деньжища, я вот на данный момент, я, как вам сказать, я, я верю в Луну, я верю, что Луна, пока что я верю, что Луна, она, как это сказать, не врет, то есть она выходит, она искренне вот это вот говорит, я так понимаю, что просто через Луну он хотел, во-первых, проверить, Луна скинет эту информацию или все-таки утаит и будет э, что-то скидывать на него. Вынюхиватель хуев. Собачонка такая, ищейка. Где что понюхать, поднюхать. Сереж, ты, кстати, очень часто все время говоришь, а может мои люди ближе, чем ты думаешь? Сережка, я тебе то же самое могу сказать. Ты не думаешь, что мой человек находится намного ближе, чем ты думаешь. <смех> Малышка-то мой. Чем папуль-то наш. Бородавочка-то сексуальная. Татьяна Динжища только по сто за музыку из за 300 за, и 300 за, за интим. <смех> Оно же после конференции для баранов. Теперь важняка, спецагент масштаба бюджета Зимбабве. Наталья, я и вижу, какой он у нас важнявый парняга. Я, у меня там такие связи, джинжич, там столько связей, столько связи. Да, это чипсы диваны. Донаты это прикрытие, девочки. Да, на самом деле он богатый. Богатый завидный мужик. Такими бабками крутить, уф. После стрима-то, конечно, Серега, наверное, разменивает это самое, две тысячи, которые накиданы за песня, разменивает их на мелочи, потом сидит, играется, играется, перекидывает эти деньжищи. Туды-сюда, туды-сюда. Туды так крутит, вертит. Светлана Феникс, привет. Я тоже чипсы хочу. Добрый вечер. Натя, берите. Берите. Короче, девочки, что я пытаюсь до вас донести скрытый мульонер. Угу. Мульонер, еще за ним все слюдят, все блюдют. круги, враги. Я говорю, а мало того, что у него самого в голове, в башке, вот это вот мешается, круги, враги везде, кругом, кругом одни все враги. Так он еще и вам внушает. Я вот про луну. Ну и факи, наверное, мне кажется, тоже в это поверили. Вот, Пускай идет, если вы ему желаете добра, если вы верите в это все, пускай он идет и пишет заявление на этого человека. Что Че сидеть размусоливать на ютубе? Да? Че у меня за ухо залезло? А я вот, простите, не могу понять, зачем за песню платить стольник, когда их можно слушать бесплатно. Фаинака, а я тоже не понимаю. Но кто-то хочет слушать с серожным лицом. Хотя вот фотографию поставили. С поставили себе и слушать сидите песни. Нафига сто, стольники платить. Фига себе через донаты в офшоры бюджетные деньги и Все ухотятся. И все за ним следят, блюдят. Господи, господи. Ребят, 90 человек в чате. Поставьте лайкосики, Пожалуйста. И вот просто смотришь, я так понимаю, что он пытался через Луну узнать мнение о себе. Выйдет ли она, расскажет это. Напишет ли она этому человеку что-то плохое про Сирожу. Какую-то информацию выпытать. То же самое, как и с «Играми разума» было. Пишите мне все, пишите нам все, мы все знаем про Сережу. но кто что знает про Сережу, пишите на этот самый, на email. Сереж, ты даже здесь вот обосрался, понимаешь, ты настолько туп, что, ну, как бы, я не знаю. Сам себя даже не смог разоблачить нормально, по-нормальному не смог уйти. Так, у него ноги отказали. Не знаю по поводу ног. Отказала у него? Не отказала, что? Не знаю. Вот. И сейчас вот это все. Вот это все. Серожа. Возможно, может, он не ожидал, что будет такая да, реакция. Потому что, я еще раз повторюсь, вот эти вот тоже шмоньки, они тоже подхватили это, что типа у нас серьезные люди, да-да-да, мы серьезные. Короче, вот сейчас на данный момент я вижу две стороны, которые играют друг другу на руку. Вот и все. Одна рука другую моет. И вот у меня сейчас, на данный момент я сижу и думаю, кому уже можно в этом вообще ютубе доверять. Я не знаю. 37 лайков, 91 человек в чате. Поставили косики ночи. Сейчас буду петь. А потом, когда пройдет время, и все-таки это всплывет, как вышла Маргарин, сказала, ну вот, наконец-то мне и пришло время рассказать вам правду. Какое, блядь, время пришло? Трансвестит ты, блядь, бочечный. Какое время пришло? Ты должна была это рассказать три месяца назад. Тупорылая. Сиди ты на время. Вот теперь время пришло. Уже, уже не пришло время, уже тебя все показали, тебя вытащили. Че пришло-то? Песню про. Ой, плиз. <связь> у меня у Митки телефон. <связь> Честно, я не, не в курсе последних событий видела записи у Диванный эксперт. Я не смотрю его, все. Не хочу даже слышать про него. Я про то, что сейчас поднимается тема якобы бедной несчастной Сережи, что его м -м, ищут какие-то следственные органы, что сливают всю информацию про него. И вот он бедный, несчастный, поможите, чем можете, видеть, какой кибербуллинг и травля происходит. И, ну, вот такая вот уятина. И в это все сидят и ведутся, и хлопают. Я говорю, а потом так же, как и Маргуся, когда его рассекретят, так же, как и Маргуся выйдет. Ну вот, пришло вам время рассказать все. Понимаете? столько собралось серьезных людей, что прям, и не знаешь, куда пойти, куда податься, кого найти, кому отдаться, на вот всех, у всех какие-то связи, родственники, какие-то следственные комитеты, э, не знаю, ФСБшники, еще что-то. Вот реально просто печать такую большую налобную, панты, понты, понты дела дешевые, понты деловые, хотел сказать, дешевые, дешманские, даже я бы сказала, панты. Все. И сидят все. И, и верят же в это. Серьезный же человек сидит. У него же на канале 8 тысяч подписчиков. Он такой серьезный, такой серьезный. Вы что? Знаете, все прекрасно, чем Сережа занимался. И здесь опять сидеть, говорить, что «Ага, бедный Сережа, да, его там кто-то что-то ищет». Мне вот странно, Сережа у нас постоянно все показывает. все им надо показать, рассказать. Ребят, 101 человек в чате. Поставьте лайкочки, пожалуйста. Сережа все стремится быстрее показать, рассказать. Правильно? Правильно. Переписки, аж личные переписки достает, которые вообще не касаются никаких тем, ни Владобахова, ничего там интимные какие-то вещи свои там достает. А здесь вдруг он не достал, не показал. Что же это за человек-то ему про него писал-то такой? Ни заявления не написал. Маргусю уже сходила, накрасилась один раз. Тоже ей кричали, заявление иди пиши. Вот и ты теперь, Сережа, давай попку поднимаем и идем писать заявление. А то охоту на Сережу открыли. Кто же этот негодяй? Кто же этот плохой мальчик? Ой, как страшно. ФСБ решила повлиять на Серегу через кошку, скорее всего, скорее всего. Время пришло просто с либо от позорящим многим, Таки что Луну обманули, лу, обманули. Таки что Луну обманули или и бригаду не посылали крепкие. Татьяна, Татьяна, я больше чем уверена, что да, Луну обманули. Это вот все. И это сделал Сережа своими кривыми ручонками. Кому нахер сдался? Я еще раз повторяю. Отойдите от темы чуть-чуть подальше, вот просто с холодной головой посидите, подумайте. блядь, Какой-то блогер, сидевший там с какой-то деревней, блядь, Мухасранска, сидит, блядь, с восьми тысячами подписчиками, там на него ФСБ, блядь, охотится. Следственный комитет убрать Сережу хочет. Господи, ну, ребят, 21 век на дворе. Вы что думаете, что реально Сережу Следственный комитет не может убрать из Ютуба? Они там будут кого-то подговаривать, кому-то что-то писанькать, да? Давайте на Сережу информацию, вот посмотрите, на него информация есть. Да всем срать на эту информацию, что там есть паспорт скинутый. Еще раз повторяю, у меня его паспорт уже давным-давно гуляет. Это уже ни для кого не удивление. Сам раскидал свой паспорт везде, повсюду и всем. Ой, дешевские понты вонючие. Надоело это вранье. Хайп вот этот вот дебилистический. Зато выходим. Тогда пух с говном страшная закваска. Татьяна, Татьяна, да. Я говорю, что выходит со своими страйками. Наважение мне кинул, мне кинул. Наважение, как такое? Вообще, мы чего? А, наважение, блядь. На то, что ты кидаешь страйки. чё ты молчишь-то? Хуль ты ноешь? А? Хуль ты ноешь? Хело. Хватит ныть, блядь. Все, блядь, себя бедного, несчастного, закиперпулиного строит. А Маргарот этим и питается, сидит. Да-да-да, мы деловые. У нас команда Шмоник. Ура! <клево> мы сейчас все расследуем. Сейчас откроем свое агентство. У нас будет это... Как она? Штаб-квартирка, где можно будет два в одном. И расследовать, и ебаться. Что издеваешься, что ли? Еще о такой хуйне не размышляла бы. Привет, Олесь, ты будешь этот страйк оспаривать? Да, я его оспариваю. На данный момент оспариваю. Так. Все, стримчик был небольшой. Я вышла вам сказать только это. Чуть-чуть, чуть-чуть, чуть-чуть хотя бы адекватно смотрите на все это. И думайте. Думайте, прежде всего, думайте. Просто чуть-чуть вот отходите от этой ситуации. И вот посидите, подумайте, блядь, а вот реально так могло быть? Ну, вообще такое может быть. Какой-то сидевший Сирожа с 8 тысячами подписчиков и Следственный комитет, его там где-то кто-то, блядь, ищет его. Закрыть хотят канал его Ой, как все трясется за свой канал Как небольшой, ну вот я на пять часов настраиваю. Нет, я на небольшой Я просто вот вышла вам сказать Про вот эту ситуацию Что я о ней думаю И чтобы по, ну он Небольшой был Для того, чтобы люди Посмотрели Все-таки прислушались к моим словам Вот Агентство Шалонии исследуем, расследуем, дегустируем штаб-хата. Бладхата. Бладхатка для шмоник. Будут дегустировать. Самелья. Только что они будут дегустировать. Ну, сами понимаете. Все, ладно, ребятульки, красотульки, поставьте, пожалуйста, лайкосики. Кто не согласен, я не знаю. Напишите. Возможно, я не права. Но я эту ситуацию вижу именно так. То что знаю сирожу, какое оно. Я более чем уверена, что это он все подделал, подстроил. И вот так. И кто верит все-таки Сироже, пускай, Сироже, скажите, Сироже, пускай идет и пишет заявление в полицию. это вам не шутки. Мы не в маршрутке, блядь. Все, ладно, ребят, только. Все, люблю вас. Всех целую. Всем пока-пока. Думайте, думайте. Никогда не видитесь. На слова. Пока.